Жидкий хлорофил. Что это такое? Вообще хлорофил ⁇ это результат фотосинтеза солнца, превращенного в хлорофил. Все эти зеленые растения, они зеленые благодаря хлорофилу. И хлорофил осенью постепенно окисляет, становится сначала желтым, потом он становится коричневым. Хлорофил в нашем организме очищает токсины, он выводит все яды. Он имеет направленность на очищение почек и, скажем так, восстанавливает водоэлектролитный баланс. И самое интересное в этом продукте то, что это живой продукт. Его добывают биологическим путем, а не химическим, что очень важно. И это концентрированная, по сути, солнечная энергия. Во многих регионах, особенно на Кавказе, едят с мясом по сути, с токсичным продуктом для организма, огромное количество зелени. И именно это позволяет им дольше жить, потому что они выводят токсины, которые съедают вместе с мясом с помощью зелени, хлорофила и клетчатки. Понятно, что мы с вами просто не доедаем чаще всего именно хлорофила. Клетчатка в нашем рационе, как правило, есть, белок, как правило, тоже есть. И в большинстве регионов, то есть таких, как мегаполисы, есть большая проблема с зеленью. Мы покупаем зелень только для вида. Мы посыпаем салаты только для того, чтобы там было видно, что это зелень. А чтобы есть ее, так скажем, горстями, мы этого не делаем. А хлорофил помогает из нас вывести всякую-всякую заразу, потому что в крови накапливается очень много чего нехорошего. А результат применения хлорофила у разных людей очень разный. Многие говорят, что это чудо природы. Понятно, что чудес не бывает, это всего лишь биохимия. Скажем так, мой личный результат и результат моих э, клиентов, спортсменов, которые пользуются этим продуктом – тело перестает плохо пахнуть. То есть человек, который регулярно э, пьет хлорофил каждый день в течение месяца, через месяц ему нужно меньше пользоваться дезодорантами. Люди, как правило, пользуются дезодорантами из-за того, что тело плохо пахнет. А если его почистить, то тело практически не пахнет. Мы потеем. Э, из нас выходит просто вода. И вот, э, по сути, токсины выводятся естественным путем благодаря хлорофиллу. Поэтому если вы решили заниматься очищением организма, это самый первый и самый яркий продукт, на котором вы получите самый вкусный результат. Также э, хлорофилл помогает лактации для мамочек. Э, этот продукт, который помогает э, потихонечку рассасывать песочек э, в почках. Этот продукт, который э, является слегка мочегонным. Очень интересный эффект на тех людях, которые не допивали воды, очень интересный эффект на тех людях, у которых были синяки под глазами, они перестали почему-то быть. Очень интересные результаты имеют те, кто счистит свою кожу. Те, кто пьют хлорофил, у них кожа становится светлее. То есть, это яркие результаты, которые просто ну вот, сплошь и рядом по всем клиентам, которые используют хлорофилл регулярно. Лично я пью эту жидкость уже 10 лет. Я могу сказать, что э, его можно использовать как в домашней аптечке, там прикладывать на рамки э, в случае каких-то порезов. Я его пью э, в случае каких-то токсичных отравлений просто в чистом виде. Э, его можно э, пить просто как регулярный напиток, приятный, замена сока, потому что это более полезно. И в нем нет ни углеводов. И это, наоборот, очень-очень такой приятный, полезный напиток, по цвету, если его разбавить, похожий на тархун. Поэтому вы получите и удовольствие, и это очень вменяемо по цене, и это продукт для настоящего здоровья.